Привет, привет! Сегодня у нас кардиотренировка без нагрузки на колени. Мы не будем бегать, прыгать, приседать, делать выпады, выполнять упражнения на полу, ничего этого не будет. Тренировка подходит для людей с большим лишним весом, для новичков, для тех, у кого проблемы с коленями и для тех, кто недавно родил или родили. Я не знаю, как правильно. 30 секунд работы, 10 секунд отдыха, 4 круга. Я оставлю таймер. И мы начинаем. Ноги на ширине плеч, руки в кулачках у лица, и мы переносим вес тела с одной ноги на другую. Погнали! Обрати внимание, я немножечко подприседаю во время движения, то есть я не приседаю вниз, просто немножечко мягко работают колени. Начинаем медленно. И потом потихонечку можем ускориться. И сейчас мы добавляем удары. Раз, два, прямой удар. Обратите внимание, как я поворачиваю бедро во время удара. Погнали! Выдох на удар. Старайся вдыхать носом. Выдыхать либо носом, либо ртом. Не переходи на дыхание полностью ртом. Тогда оно у тебя очень быстро собьется. Обрати внимание на бедро. Не забывай об этом. Это важно. Подворачивай бедро. И удары снизу. То же самое, только снизу. Погнали. Тоже подворачивай бедро. Обрати внимание. Старайся не просто махать руками, а как будто бы ты действительно кого-то хочешь ударить. Вкладывай энергию в удар. Чем больше энергии ты вкладываешь, тем больше калорий ты тратишь. Тем лучше работают твои мышцы. И следующее упражнение мы будем бить коленями. Три шага, удар. Три шага, удар. Погнали. Старайся не просто поднимать колено в воздух, но и толкать его немножечко вперед. Раз, два, три, удар. Раз, два, три, удар. Сейчас делаем медленно. В следующем кругу можно будет ускориться, если тебе нужно. Может быть, тебе и не нужно ускоряться, и тебе достаточно. И теперь вместо колена мы бьем прямой ногой. Раз, два, три, нога. Раз, два, три, нога. Погнали. Раз, два, три, нога. Нога. Нога. Нога. Тебе не обязательно поднимать ногу на уровень пояса. Поднимай на ту высоту, на которой тебе позволяет растяжка. Выдох, на удар. Держим равновесие во время удара. И теперь то же самое, только удар ногой в сторону. Раз, два, три, удар. Раз, два, три, удар. Погнали! Раз, два, три, Раз, два, три. Опять же, тебе не обязательно бить на уровень пояса. Можешь делать вот так. Насколько ты можешь поднять ногу, так и делай. И сейчас мы будем шагать в сторону. Мы делаем шаг, удар, шаг, удар. Погнали. Удар, шаг, удар. Если чувствуешь, что можешь ускориться, можешь ускориться. Закончили. И сейчас у нас просто мы шагаем и бьем руками. На каждый шаг идет удар рукой. Погнали. Шагаем, бьем Я знаю со стороны, это может выглядеть немножечко Странно. Но то эффективно. Где-то сейчас ты уже должна начинать чувствовать свои плечи. Старайся руки возвращать к лицу, не к груди вот сюда. К лицу. Закончили. У нас 10 минут. Нет, 20 секунд. 20 секунд до отдыха. И мы повторяем это все еще три раза. Погнали. Первое упражнение. Просто мы переносим вес тела, подворачиваем бедро, можно немножечко ускориться. То есть мы не шагаем, не делаем вот так, как роботы. Двигай корпус. Включай корпус, пусть у тебя работает пресс, работают облики, работает корпус. Бедром дышим. И мы подключаем удар руками. Ты в перерыв можешь отдыхать, можешь делать сразу вместе со мной. Погнали. Подворачивай бедро. Обрати внимание, это важно. Это основа движения, собственно. Можно ускориться. Выдох на удар. Бьем, бросаем руку. Так, как будто бы мы по-настоящему хотим кого-то ударить. И переходим на удары снизу. Мы как бы чуть-чуть подсаживаемся и выстреливаем с подворотом бедра. Подсаживаемся, выстреливаем. Погнали. Бьем по-настоящему. Подворачиваем бедро. Вкладываемся. Удар. Заставляем наши мышцы работать. Закончили и у нас удары колени. Толкаем бедро вперед. Не просто вот так вот поднимаем колени вверх, а стараемся толкнуть бедро вперед, держим равновесие, можно ускориться и переходим на удар ногами. Работаем. Поднимай на ту высоту, на которую можешь, если ты не можешь поднять руку, руку блин, ногу, на уровень пояса, ты можешь делать вот так, главное делать, выбрасывай ногу вперед так, как будто бы ты реально хочешь кого-то ударить копнуть, Когда я была маленькая, у меня на районе в городе мы говорили «копнуть». И у нас удар в сторону. Погнали. Опять же, высота. Если можешь делать вот так, делай вот так. Я сейчас представляю себя вандамом фильмах, из 90-х, на которых я, собственно, выросла. И, может быть, даже из-за которых я пошла заниматься мой тай И у нас шаг, удар, шаг, удар. Погнали. Удар, удар, удар, Удар. Шаг. Удар. Подворачиваем бедро. Не забываем об этом. Я уже начинаю потеть. Можно ускориться. Главное, чтобы ты шагала мягко. И сейчас у нас шаги с ударами. Я ничего не пропустила? Нет, ничего не пропустила. И погнали. Шагаем, бьем. Если тебе легко, ты можешь выше поднимать колени. Чем выше поднимаешь колени, тем сложнее. Ну это кардио, мы тут не должны сдыхать. Закончили. 20 секунд отдыхаем. И у нас еще два круга. Готовы? Погнали. Я люблю такие тренировочки в стиле муэйтай, потому что постоянно меняется и они, ну, они мне не скучные, быстрее проходит треничка. Двигаемся, ускоряемся, двигаемся на ногах и подключаем удары руками. Подворачиваем бедро. Не забываем об этом. Вот так идет движение. Погнали. Бьем. Бьем по-настоящему. Вкладываемся в удар. Ты можешь просто вот так вот помахать руками, а можешь реально пытаться ударить. И у нас удары снизу. И это будет два абсолютно разных влияния на твое тело. Погнали. Удары снизу. Бьем. Подворачиваем бедро. Работаем. Это третий круг, по-моему. Отворачиваем бедро. У тебя уже должны получше получаться упражнения. И мы переходим на удары коленями. Погнали. Ты можешь делать вместе со мной без остановки. Если тебе не нужен перерыв, делай без перерыва. Толкаем ветров вперед, толкаем вперед и переходим на удары ногами, так как будто бы мы реально хотим кого-то ударить. В сторона работаем напоминаю не надо стараться делать как я прям высоко поднимать ногу вот так достаточно если ты весишь там 80-90 килограмм тебе это будет уже довольно тяжело Не сравнивай себя со мной. Я тренируюсь давно. И сейчас мы делаем шаг, удар, шаг, удар. Шаг, удар, шаг, удар. Подворачиваем бедро. Погнали. Удар. Бедро. Подвернули. Бедро. Бедро подвернули. Удар. Вкладываемся в этот удар. Бьем по-настоящему. Так, да, как будто бы у нас там груша, которую мы хотим ударить, или человек какой-то, если вдруг ты хочешь ударить какого-то человека. И сейчас у нас просто шаги с ударами. Шагаем, бьем, не вот так, то есть у тебя не остается колен, локоть согнутый, выпрямляй руку полностью. Вот, раз, два, раз, два. Бросай туда руку, выпрямляй ее полностью. Не воруй себя. Потому что если ты будешь делать вот так, да намного меньше будет эффекта. Мы работаем всего 20 минут, не воруя себя. Отработай эти 20 минут на полную катушку. Закончили, ты уже должен чувствовать свои плечи. Если ты держала ручки, вкладывалась в удар, это хорошо, пьем водичку, кому нужно, и у нас еще один круг. Погнали. Работаем. дышим, выдыхаем носом, выдыхаем это, по-хорошему тебе уже должно дышать быть тяжело, дышим, и мы добавляем удары руками, если можешь делать без перерыва, делай со мной без перерыва. Бьем по-настоящему, вкладываемся в удар, можно немножечко ускориться, сам удар, быстро бросаем руку, и у нас удары снизу, погнали, подворачиваем бедро, работаем по сигналу, уже ты должна работать. Если ты, конечно, вообще отдыхала. Закончили и у нас колени. Работаем. Поднимаем колено максимально высоко и толкаем вперед. И у нас удары ногами. Дышим, работаем, не жалеем себя и теперь бьем в сторону. Держим равновесие. Ты можешь обратить внимание, как я размахиваю руками во время удара. Это для того, чтобы удержать равновесие, как противовес. Я знаю, это сложно, Это, наверное, самое сложное упражнение, но офигеть какое эффективное. И у нас шаги, удар. Шаг, удар. Просто шагаем и бьем. Выпрямляем полностью локоть. Выпрямляется. Локоть полностью выпрямляется. Работаем, не жалеем себя. Плечи горят. Возвращаем руки к лицу. Плечи горят, пускай горят. Закончили. Фух. Обязательно напиши комментарий, понравилась ли тебе тренировочка. Подписывайся на мой канал, если ты еще не подписана. И если тебе мало, ты можешь повторить эту тренировку еще раз. Но я думаю, что тебе достаточно. Опять же, если тебе было легко во время тренировки, Тебе просто надо более интенсивные тренировки, которые ты тоже можешь найти у меня на странице. С тобой была Лагартиша. Пока-пока.